Всем привет! Во время работы в программе по многие начинающие и не только начинающие пользователи сталкиваются с проблемой при оцифровке дизайнов. Проблемы эти связаны с передвижением по рабочему полю. К примеру, пользователь рисует, отрисовывает объект, доходит до края и для того, чтобы ему перейти дальше, обращается к бегункам, передвигает по рабочему полю изображения и рисует дальше. Также, когда ему, когда ему необходимо приблизить изображение, он выбирает инструмент «Масштабировать» зум и продолжает работать. Это не совсем удобно. Ну, на самом деле, проблемы никакой нет. Надо научиться работать одновременно и мышкой, и клавиатурой. И сейчас мы с вами рассмотрим основные горячие клавиши, которые надо использовать при оцифровке изображения для удобного перемещения по рабочему полю. Для того, чтобы удобно передвигаться по рабочему полю, вам понадобится запомнить всего лишь три комбинации. Первое – это прижатые клавиши Ctrl и прокрутка колесико мышки. Позволяет вам приблизить и удалить изображение на рабочем поле. То есть вы отрисовываете, если в какой-то момент вам понадобилось удалить, вы прижимаете Ctrl и крутите колесико мышки. Понадобилось приблизить. Прижимаете Ctrl и опять крутите колесико мышки в другую сторону. Если вам надо переместиться по рабочему полю вверх-вниз, это обычная прокрутка колесико мышки. А вот если вам надо передвинуться вправо или влево, вы прижимаете клавишу Alt и опять-таки прокручиваете колесико мышки. Все это позволяет легко и просто отрисовывать Изображение без обращения к бегункам и дополнительным инструментам.